Друзья, вас приветствую на канале О Сложном Просто. Меня зовут Сергей. Мы делаем каталог товаров по версии 2023 года. Предыдущая версия была в 2019 году. Там было некоторое количество ну, заблуждений, скажем так. В этом версии мы пытаемся исправить, написать по-новому, на новой платформе, на новых технологиях, с использованием новых фреймворков, э, пакетов, ну и так далее. Напоминаю вам, что не пропустить видео, подпишитесь на канал, поставьте комментарий, лайк, ну и в общем все такое. Давайте переключаться в Visual Studio и посмотрим, что мы сегодня будем делать. Перед тем, как начать писать код, хотел бы ответить на вопрос, который, в общем-то, звучал про то, что зачем нам нужен get by ID for edit, если, в общем-то, можно просто какую-то сущность изменить и сделать сохранение. На самом деле здесь ответ очень простой. При простых сущностях, в простых проектах, конечно, безусловно, вам это не потребуется. В более сложных проектах, возможно проверять права, наполнять предварительными данными. В общем, вот этот request на самом деле очень полезен, когда вам нужно сделать какую-то обработку данных перед тем, как отдать ее на редактирование, в том числе и наполнить какие-то справочники или какие-то перечисления, которые будут использоваться при редактировании. Вот для этого вот этот вот э, категория Creative Data Model, собственно говоря, используется. То есть этот request, он как бы позволит в будущем упростить процесс наполнениями данными для формы редактирования той же самой ну, общем, категории. Так, ну я думаю, что я ответил на вопрос. Давайте посмотрим, что у нас там есть. И в этой части мы будем делать get page и удаление. Ну, давайте, наверное, начнем с удаления, мне кажется, она более простая. Так, давайте все позакрываем и создадим новый реквест. Э, давайте э, я быстренько создам категории хотя гори delete ну наверное by id request вот как-то вот так вот да yeah. <х> вот и это опять же будет у меня рекорд или рекорд это будет а request медиаторский uh, ну что мы будем возвращать ну давайте пока ничего не будем возвращать и соответственно создадим еще класс request который будет request -handler. и принимать он будет соответственно категории либо ID request и возвращать ничего Ну теоретически конечно можно что-то возвращать например будет значение до да, удалился или Идентификатор записи, которая была удалена. Ну, наверное, наверное, ну не знаю. Давайте посмотрим по ходу. Так, и для начала можно сюда опять же погрузить INUTOWRK. И теперь опять же var item. Мы сначала попытаемся найти. А, ну вот, смотрите, все определилось. Опять же, нам нужен Operation Result. И этот Operation Result будет возвращать, ну, пусть возвращает GUID, конечно, типа идентификатор сущности, которая была удалена, но, наверное, это будет оправдано. Operation Result и пусть будет good. Ну, вообще Operation лучше подсовывать в классы, ну, и так тоже, в принципе, можно. Давайте вот так удалим, здесь нажмем реализовать И можно, собственно, здесь сделать следующее. Ну, во-первых, нам нужно получить item, есть ли он или нет. Опять же, удалять может у нас только пользователь, который имеет права администратора. И поэтому мы здесь тоже не забудем использовать то, что мы использовали в прошлом видео. Итак, где-то репозиторий, нам нужно категории. И, собственно, здесь у нас будет использован метод... Delete. Ну, для начала, наверное, его нужно получить. Здесь у нас есть предикат, который в общем-то, должен выхватить именно и по идентификатору, который придет в реквесте. У нас этого категории ID нету. Нам его нужно создать. Ну, давайте по образую подоб. Категория ID so, уберем и, соответственно, мы просто толпка получили. Так, нужно создать определенный результат. Так, сделаем так чтобы здесь я не понимаю а ну здесь у меня э, сборка не понимает что мы от не хотим давайте пишем предикат вот и соответственно смотрите когда мы получим или его не получим нам нужно будет удалить теоретически я здесь могу сказать если айтем не найдем в базе данных ну, может его уже удалили. тогда Operation Result End Ну, я, как вы помните, обещал поправить каталог exceptions и Not Found и теперь принимает Entity Name Ну, Name в нашем случае DbCategory А идентификатор будет Request Давайте сделаем id например, string. Да, string. И, собственно, наша миссия на этом выполнена. Нужно вернуть operation. Здесь все закончено. В противном случае, если мы нашли эту самую сущность, ну, опять же, можно сделать, как я сделал в предыдущий раз, здесь написать Repository. Bar repository а, вот таким вот образом и соответственно когда мы нашли сущность мы можем указать этому самому репозиторию, delete и собственно говоря самый item и не забыть uh, unit уборку а сказать что он сохранился и проверить если мы смогли удалить если unit book last Operation не окей. Okay. В общем, тогда нужно в operation э, добавить ошибку. В данном случае operation. В противном случае new catalog. Э, database какой-нибудь save exception. Okay. Так, достаточно. И в общем и в целом нужно просто вернуть этот Или э, сказать, что у нас operation result, array, item Ну и в общем-то вот все, что нужно было сделать. На самом деле здесь помимо этого нужно еще сказать, что мы используем игнор. Фильтры, если uh, request у нас пользователя нету, опять же, давайте добавим uh, Clients uh, Principal User. И соответственно мы здесь этот uh, вот здесь. Request uh, user enroll appunto администратор. Ну, то есть, если пользователь администратор, тогда мы отбрасываем фильтрацию по э, запросам и находим эту сущность. Ну, в общем-то, давайте проверим, кроме того, что сейчас еще поправим ошибки. А, вот. Здесь нужно сказать тоже, какую сущность мы не можем удалить. Это сущность категории и еще одна ошибка у нас тут есть какая-то. Я только не вижу. А, ну да, у нас теперь ошибок нет. У нас теперь есть неиспользованный request. Давайте его добавим в endpoint. Я сделаю его ну, вот таким вот простым. Delete. Это будет get. И здесь напишу delete категории. Так, вот смотрите, здесь у меня create for edit. Да, давайте здесь переименуем, напишем category. Здесь напишем category. И здесь соответственно нужно category написать. И в общем осталось только создать этот метод. Пусть удалять у меня может тоже только администратор. Здесь будет категория Delete by ID Request. Здесь мне нужен помимо метода еще и ID, который будет with. И соответственно вот здесь... Упс. Здесь мне нужно тоже добавить git id и сюда этот id отдать. В общем-то вот так это примерно работает, ну или не работает. Сейчас посмотрим. Так, use, что? А, мне здесь нужно отдать git. Ну вот так на самом деле пишутся методы, на самом деле мне кажется быстро и главное, что прозрачно. Я всегда точно знаю, где в каком методе что лежит. Давайте запустим, проверим, что это действительно работает. Там в базе данных была какая-то категория. Проверяем. Отлично, получаем все категории. Есть какая-то категория. Копируем. Delete. Ну да, конечно. Смотрите, я на get сделал удаление, это на самом деле не очень правильно, давайте переделаем. Я поспешил, конечно же, это будет delete. Вот таким вот образом, еще раз запустим. И еще раз перезим. Перейдем в категории. Я уже скопировал то, что нужно. Вводим и идентификатор и выполняем. Ну, в общем-то, вот результат. Все отлично удалилось. Это не странно. Ну, как-то вот так получилось. Что, да. давайте теперь сделаем пейджинг. Ну, хотя нет, давайте я вам покажу еще одну штуку, которая на самом деле тоже интересна и ее нужно показать. А, собственно говоря, показать я вам хотел вот что. У нас есть э, так называемые... Реквесты, которые подключают с какие-то вложенные свойства. То есть, например, если я получаю... Ну, давайте я вам покажу. Есть expression, где мы проверяем обязательно продукт. Я указал здесь, что оно обязательно. То есть, этот восклицательный знак говорит, что у меня всегда есть продукты. И таким образом я должен везде не забывать делать загрузку вот этих самых продуктов к этой категории. Например, вот в реквесте я делаю include. И говорю, что для того, чтобы когда получаешь категории, включи еще и продукты. И это, собственно говоря, может быть утомительно в определенных моментах. Ну, я могу и забыть сделать, и поэтому будет exception. Так вот, чтобы это не забывать, можно Entity Framework настроить вот здесь. Вот, вот таким вот образом, чтобы э, сущность категории, когда мы обращаемся э, к свойству навигации, например, Products, всегда был автоинклуд, То есть, другими словами, у меня сущность категории всегда будут загружаться продукты, то есть, чтобы считалось количество. Ну и так далее. На самом деле, автоинклод удобная штука, что если у вас какая-то сущность неразрывно связана с другой, какой-нибудь агрегат, если хотите, то вот это можно настроить здесь и больше не делать инклода, они будут подключены автоматически. И собственно говоря этим можно управлять. Например, если не хочу получить какую-то категорию без. Ну, то есть, во-первых, мне вот эта запись больше уже не потребуется. Но если я захочу, вернее, если я не захочу получать, то я могу здесь добавить параметр. игнор. Так, видимо, мне нужно обновить сборку. Давайте это сделаем. Сейчас проверим. Так, unit у меня здесь. Да. Ну, в общем, я тоже вам рекомендую обновлять иногда. Собственно говоря, это иногда бывает полезным. В данном случае мне появился новый функционал. А я его хочу вам показать. Так, здесь мы все подключили. Вот здесь мне теперь нужно сказать, что я не хочу использовать вот, авто игнор. Ну, допустим, true. И, в общем-то.. Я игнорирую автоподключение, то есть мне нужно тогда будет явно указать им клубы и что. Ну в данном случае мне сейчас вот так вот будет комфортно. Другое дело, что я это проверить не могу. У меня нет ни категории, ни продуктов. В общем, имейте в виду, что эта фишечка тоже на самом деле полезная. Ну а теперь давайте, давайте закроем все для начала вот таким вот образом. И скажем, что нам теперь нужно getPage получить. Категоринг. Опять я это неправильно написал get, ну пусть будет page request. Ну и здесь все по старому, давайте я напишу, вы посмотрите. Request. И здесь у меня, вот ну, по идее мне здесь должны параметры int какой-нибудь page. Давайте так вот page index запятая и page пусть будет size и, и достаточно и я сейчас создам handler а потом сделаю наследование I request handler вот он и здесь у нас естественно будет iRequest что мы будем возвращать? ну наверное лучше возвращать опять же Operation Result ну опять же дело привычки вы можете делать как хотите и здесь у меня скорее всего будет I list category нет неправильно написал View, соответственно Model и здесь у меня будет категория пейджет operation result file, page list, лист ну, и это будет категория view model. Вот такая вот сложная конструкция. Давайте наследников перенесем на следующую строчку, чтобы это как минимум считалось и реализуем и вот так да, очень красиво. Ну и все начинается сначала. Для того чтобы не заходить в базу, мне нужно создать конструктор, который прокинул как бы понакатанный, И соответственно мне нужно сделать, вернуть для начала давайте сразу operation result, i page list, category bio model enter и сделать return operation result. Ну как-то вот так. Ну и надо сказать, что здесь у меня ä, требуется таск Ну я пока сделаю таким образом var Давайте вот так и сделаем result Будет у нас из uh, uh, unitWord, getRepository Нам нужны категории И этот категорий мы будем получать getPageAsync Соответственно здесь будет await и сюда мы хотим получить как раз селектор, что мы хотим из этого, из этого репозитория взять. Ну в данном варианте я буду использовать категории expression, пусть будет default. И мне нужен ну, предикат, по идее, мне здесь не нужен, потому что я хочу получить список. И давайте я все-таки сделаю, чтобы восстановился IntelliSense. Ну и здесь опять же, если пользователь-администратор, я скажу, чтобы она для него, нет, не этот Ignore, а вот Query Filter, User. У меня нету юзера, давайте добавим сюда User, Clients Principle, User. Соответственно, вот сюда его будем давать request user is. Ну, смотрите, я остановлюсь на секундочку. Суть сводится к тому, что теоретически для пользователя, который администратор, может быть какая-нибудь своя собственная страничка или свой собственный хендлер или даже контроллер, если так хотите, который будет точно знать, что пользователь администратор и разрешает все запросы. И это можно будет организовать таким образом, чтобы в пайплайне запроса медиатора проверять, администратор ли ты или нет. И если нет, тогда просто выдавать всегда ошибку. Я пошел по пути другого, то есть я всегда знаю, что есть какой-то пользователь, и он может быть не авторизован или авторизован не как администратор. И я проверяю в каждом запросе, ну, в существующей реализации является ли мой пользователь, который запрашивает непосредственно данные и именно администратора. Ну а вы уже как-нибудь сами решайте, что вам, собственно говоря, нужно. Ну и здесь у меня console issue попросил request и, соответственно, operation result, right. result, потому что мы уже возвращаем, собственно, набор iPadJet list. Ну и, в общем-то, по идее, все. Да? мне вернутся все. Ну, наверное, все. Давайте попробуем это запустить и проверить. Ну, для начала нам придется, конечно же, создать все эти. А, кстати, да, вот еще вопрос был такой, зачем я приписываю категории. Смотрите, я буду делать еще продукты. И если я где-нибудь в поиске, ну, например, вот так напишу create, я точно могу найти категории. Или, допустим, у меня там будут продукты, ну в общем это как бы просто опыт, что так проще найти методы, которые я использую, которые у меня есть в приложении. В общем, поэтому вы опять же называйте, как хотите свои методы, я использую такой вариант. Вот, смотрите, у меня здесь нет никаких дополнительных автоматических там, проверок или проверок там, консистентности. Есть простой метод, если, если администратор возвращается все, В сущности, если не администратор, то только те, которые визику. Ну, и давайте сделаем все-таки. Вот тут у нас будет getAll, здесь делаем getPage. И здесь будет тоже пейджет, и мы его, Ну, смотрите, я сюда добавлю в путь, что у меня будет какое-нибудь количество, допустим, номер страницы будет какой-нибудь, page-index, slash, ой, index, slash, и пусть еще сюда же в путь приходит page-size, хотя это на самом деле не очень хороший вариант, потому что в такой конструкции можно дополнительными параметрами там, ограничить достаточно большой выбор. То есть page PageSites обычно он задокументирован. Теоретически его можно вынести в JSON-настройки и там однозначно всегда ставить. Ну, наверное, давайте это сделаем, чтобы был, как пример, так PageIndex. И это у меня всегда будет Int. И, наверное, наверное да, наверное, вот так. Давайте создадим этот метод, я тоже пойду по пути наименьшего сопротивления Здесь у нас будет int, и это будет называться pageIndex ну, Теоретически можно из настроек взять pageSize Вот как-то вот так Идет yeah. page. Отдадим сюда Page index. Page size пусть будет 20. И пользователь у нас тоже здесь есть. И возвращать мы будем iPad да, list category model. Ну, в общем-то, вот как-то так, наверное, давайте запустим, проверим, что работает. Мы создаем категории. Для начала я авторизуюсь, зайдем в категории, где-то у нас вот GetPaged, отлично, давайте для начала создадим категории. Так, ну у нас есть некоторые ограничения, давайте я вот так вот сделаю, Нет, я сделаю вот, вот так, и здесь поставлю один, здесь один. И поехали. Ну, я думаю, достаточно. Давайте посмотрим, сколько у нас их всего. И э, у нас их всего 11. Ну, попробуем открыть пейджинг с указанием. Так, кстати, сколько я поставил? 20. У нас не сработает. Давайте нажмем стоп. Пусть будет хотя бы 5, например, и запустим еще раз. Давайте, давайте я не буду сначала логиниться, мы попробуем дернуть этот метод без... Ну, пусть будет нулевая страница. Я не авторизован, ну да, глупо получилось. Еще раз дергаем получаем первую страницу, и здесь у нас 1, 1, 2, 2, 3, 4, 4, 5. Странно, но у меня не используется пейджинг, наверное, потому что я его не подключил. Давайте нажмем. Ну да, я метод получаю, в смысле пейдж индекс получаю, а сам его не использую, это не очень хорошо. Так, как минимум глупо. И здесь у нас есть пейдж индекс. Соответственно, request page index, page size. Что что за это меня сегодня не слушаешь. Request page size. Вот, для красоты сделаем так. И теперь это, по идее, должно работать. Так, page size у нас 5. Отлично, поехали. Еще раз логин, категория, getPaget, try, нулевой, проверяем, раз, два, три, четыре, пять сработало. Дальше дергаем первую страницу, и смотрите, шесть, семь, восемь, девять, десять. В общем, все теоретически работает, можно вынести параметр размер страницы наружу, так сказать, и здесь его задавать отдельно, ну, думаю, что в этом особого смысла нету. Давайте это все позакрываем. Ну, смотрите, на самом деле можно сказать, что вот эту часть мы закончили, и если есть вопросы, я бы на них ответить. В следующем видео мы переключимся уже ну, вот, к сущности продукт, хотя на самом деле теоретически правильно было бы создать сначала Метки, которые мы будем использовать при создании сущности продукта Поэтому будем создавать, наверное, метки Так, я тогда с вами на этом прощаюсь Вам всего хорошего и пишите правильный код